Вы согласны со мной, что у нас часы тикают, и они вблизи 12, то есть к концу? Сколько секунд осталось, никто не знает. И поэтому я очень благодарна каждому из вас, что вы сейчас здесь. Может быть, это ваша секунда, вашего самого большого благословения. Тюхангельская в Тюхан, Виск, я влез в главе 14 Откровения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 И говорил он громким голосом, теперь, что он говорил, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Это первая весть. Ибо наступил час суда Его. Люди говорят, какой суд, о чем вы говорите? Но ну, здесь ясно сказано. Как же Бог будет судить, кто направо, кто налево? Ибо наступил час суда Его, и поклоните сотворившему небо и землю и море, и источники. Вот. Кому мы клонимся? Мы говорим, да, мы верим а поклоняемся деньгам, удобствам, может быть, дому своему, может быть, детям своим, самое главное, может быть, друзьям, может быть, мужу, может быть, жене, может быть, я не знаю, кто начальствует. И кажется, что это главнее, что вот он скажет. А Бог где-то там. Трюхангельская весть говорит, Апостол Павел, когда его угрожали, и сказали, и, друзья, не иди туда, потому что в этом городе будет. И ангел же говорил ему, святой Дух говорил ему, тебя будут мучить там. Но он все равно пошел туда. Вы знаете, когда я первый раз прибыла в Америку, и все уже думали, что они от меня избавились, а я пришла, а мне Бог говорит, Эстер, ты соберешь тут ты побудешь тут, но ты пойдешь туда, куда я тебя пошлю. И в большие трудности он меня послал обратно. Но я побоялась не идти. Я побоялась не делать то. Поскольку зов был настолько ясным. Если бы я знала, что меня ожидает впереди, хорошо, что это было мне не ясно. Я бы, наверное, побоялась пойти обратно. Но тут нету. Преклоняться только перед Богом, даже если тебя угрожает смерть. И другой ангел следовал за ним, говорил. И вот сегодняшняя весть, весть, которая в Данииле 5 главе. Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Все народы, все и всех. И тот, кто любит этот мир больше, ведь это Иисус сказал, да, Евангелие? Кто любит этот мир больше, он не достоин быть моим последователем. А часы пьют. Вот они тикают. И мне даже кажется, чтобы они уже перетикали. Но просто Бог настолько, настолько милостив, Он настолько боится потерять своих детей, Он настолько любит, так как Перед падением Иерусалима Христос видел, но что он мог сделать, если его не слушали? Меньшество вышло, большинство осталось там и погибло. Тут тот же зов. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю, миру этому, лукавому и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Это прообразно. Кто будет думать так, жаждать так, желать так, вот у нас будет следующую субботу. Я долго, я, я годами искала это слово, пока поняла, что эта заповедь на самом деле говорит нам. Как надо в душу свою смотреться и дать Богу открыть ее. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне в сере пред святыми ангелами и беданцами». Кажется, что это страшная вещь, да? Но на самом деле обвинем ее на другое. Если вы выйдете из Вавилона, если вы будете слушаться Бога, и впереди все эти тексты уже говорят об этом. «В устах тех нет лукавства». Они непорочны пред престолом Божьим. Какие они? Это те, которые не осквернились женами, лжеучениями. учениями. Ибо они действительно это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены пред престолом Божьим. Если начало читать, то там сказано, что они не подлежат уничтожению. Мы изучаем сейчас время Вавилона. Кажется, так долго. Данилу было примерно 80 лет. Он служил уже там 65 лет. 65 лет он служил в Вавилоне. Но дух Вавилона его не коснулся. Время событий – это примерно 539 год до рождения Христа о котором мы сегодня будем говорить. Царю Валтасару было тогда 36 лет. Он был сыном дочери Новоходоносора, знаменитого царя, о котором говорится тоже в Даниле 2 главе. Он царь, который не заботился о живом Боге, хотя он знал, что случилось с его дедушкой, можно сказать что довело его до окончательного падения. Почему Валтасар пал, почему па будет падать этот мир? Как тогда, мы можем сказать, так и сегодня. Причины падения Вавилона были и есть скрыты в его привычном образе жизни. Что, чему вы здесь учитесь? Образы жизни, Правильно? Иногда не хочется, иногда кажется чуждым. А потом приедете обратно, кто-то скажет вам, ну и глупцы. Зачем такие вещи? А может быть, это самое умное, что в вашей жизни случится.